Это словечко, может быть, отчасти ушло в, в массы людей, потому что, как минимум, тут в поляне все мы не местные, все мы анлоковые. Интересная черта характера, когда у тебя ломается лонгборд, и ты такой думаешь, я сделаю то я себе лонгборд. Я такой, блин, ну, мне, в принципе, понравилось кататься на этой доске. Я такой, ну, надо попробовать сделать, потому что подвески с колесами были. Вот, ну, и там по классике взял сначала просто фанерку плоскую, не перекрутил, понял, что хрень. Подумал, что, ну, надо как бы загибать. Сделал пресс-форму, склеил, загнул фанеру. В принципе, понял, что, ну, как бы не очень прикольно, но, как бы... Стало по-другому. Ну и вот начал экспериментировать, делал еще одну пресс-форму, загибал чуть по-другому, потом добавил киктейл, выпиливал, обтачивал. Это все было супер супернедобно долго, потому что у меня ничего не было, абсолютно никакого инструмента. У меня был просто гараж и, и ничего. Мне почему-то очень нравятся темы, связанные с водой и с серфингом. Может, потому что я мечтаю тоже этим промышлять. Почему мы здесь непонятно? Это стечение обстоятельств жизненных. Его когда-то сюда привело в поляну, меня когда-то привело в поляну. Абсолютно каждый день он делает что-то в мастерской, что-то может апгрейдить, что-то может сделать в прок. Ну, всего, наверное, сделал я. Ну, не думаю, что больше трехсот, но, наверное, досок 200 250 Но в целом примерно вот сейчас. Вот я сейчас поднимаю доску, и на ней написано написано 221. Ну, это примерно отражение реальности. То есть я пускай делаю там немного и как-то вот там вот как делаю, но я этим продолжаю заниматься там уже там лет восемь. Мне кажется, никогда никакое дело не приносило мне такое удовольствие, как вот рисование. Ну, в основе прежде всего, это просто кататься и кайфовать, как бы от катания, и все, и все. Вот самое главное, что нам нужно. Если мы будем сидеть, всю жизнь просто на стуле, то ну, жить будет невозможно очень быстро. А когда ты двигаешься, когда ты именно двигаешься в пространстве, на скейтборде ты двигаешься быстрее, там пешком ты двигаешься медленнее. В этой всей дежухе мне привлекает в первую очередь то, что я занимаюсь творчеством, то, что я ушла со всех возможных работ, которые с этим не связаны. Картинки мы рисуем, доски мы делаем сами. И продаем мы их не пачками, и каждая доска — это как бы каждая доска. Не масс маркеты и продавать в магазинах свои доски я не планирую. Когда что-то делается руками, человек вкладывает какую-то частичку себя, какую-то энергию в эту вещь, и вот она как-то, мне кажется, передается. И мне кажется, что бывает такое, что люди могут что-то заказывать не из-за того, что они конкретно хотят эту вещь, а конкретно хотят кусочек вот этой энергии.